Здравствуйте. Так, куда идти-то я забыла. Сюда. Забыла Здравствуйте. даже. Здравствуйте. Мы, Мы мыть. мыть. Это, наверное, технология. И в кабинет химии такие столы с подводкой воды. Конечно, химия. Даже таблица Менделеева а -а -а. есть. Там закрыто, да? Пойдем в другую сторону. Самый уютный класс. Как мне нравится запах школы. Запах ремонта школы. Я нынче дома делала ремонт и представляла, как я каждый год в школе так и делала. Запах краски прямо так возвращает на 30 лет назад. Суета 1 сентября. Здравствуйте вам звонила, Галина Леонидовна, да? А я что-то ведро не взяла. Вон как тут, тут классно. Плитку поменяли, видимо, и еще теперь. Вот это да. Ну, ладно. Нет, спасибо, я что, я не старенькая. Запросто. Да, вот это да, леса везде стоят. Клиточку новенькую приделали. Классно. Здравствуйте. А здесь не было плиточки, да? На стенах. Ой, как здорово. Ой, как здорово. Сегодня 2 августа. А, сегодня ВДВ. Понятненько. А я не туда. Слушай, я ведь не... А, вон, надо еще повыраю. Вообще не узнаю. Ничего не узнаю. Здравствуйте. Здравствуйте. А что, где у нас Леонидовна? Она должна приехать? Она да, должна приехать. она в 9 и собиралась. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, пока со мной будете. То есть, Хорошо. Смотрите, сейчас, -то, да? Да, сейчас мальчики вот эти большие шкафы занесут, а мы тогда с вами вот э, эти парты, узнаем, где наши парты. И можно это вот Протирать, угу. окна. А мы что, перейдем сюда, что ли, первый В? Да. да. Первый В сюда? Да. Как все вместе, в одном Значит, классе будет? Первый В и первый А когда. то две, две смены. Две, две смены? смены? Да. А какой во второй пойдет? А как мы перцоветили, А или В, да? Да. Будем больше учиться больше, в одном больше. классе. Здесь очень теплый А, вон она а -ка какая. А я думала, в том же классе. То есть Галина Леонидовна переезжает сюда. И мы будем учиться по, по сменам. Ага. Понятно, понятно. А Максим, как у меня интересно, пойдет. Максим, как у меня в первом году. Да, в году. Ну ладно, цвет хороший тем. Лимон. Теплый такой. Теплый лимон. Уй, чуть-чуть не Линолеум новой, видимо, сделали. Там травку Ну ладно. Как вы отдохнули, Галина Леонидовна? Ой, вроде бы хорошо. Пару слов на камеру. Устала от отдыха? А внучка через день, да каждый день гости, плюс. Так что отдыха практически нет. Да на даче такая сухая Каждый день. Вот весь мой год. Ну Вы, а в, школе, вы в школе отдохнете, надо буду, полагать. Я буду в школе отдыхать. У меня подружка говорит, я говорит, на работу хожу, чтобы от детей дома отдохнуть. Фиск виск, виск. Вот я говорит, хоть уйду на работе там спокойно. Я тоже буду на работе А вы еще не знаете, в какую смену мы пойдем? Нет. Потому что мы будем здесь два класса. Ну, мы уже поняли, третий два третий. класса. Но... Поэтому кого в первую, кого в вытяните. Ну, ладно. Равно, первым, а, вот второй, так вот даже. Да, да, да. Сюда. So Я вас и запомнила только потому, что у моей дочки была Галина Ирина Леонидовна. А я вас даже иногда вначале так называла. Даже, даже слава, говорила, что я поможила, так и Столы стулья приготовились учиться, да? <свеческая> Субтитры mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.